Фракционное лазерное омоложение кожи. Также оно может называться лазерная шлифовка, лазерное омоложение, лазерный пилинг, лазерное лечение рубцов, лазерная коррекция рубцов. Под всеми этими названиями скрывается медицинский термин фракционный лазерный фототермолиз кожи. Что это такое? Для чего это делается? Лазерный фототермолиз кожи лица проводится... Для омолаживающей цели, чтобы поработать с текстурой кожи, разгладить мелкие морщины, видимые, скорректировать, убрать, отшелушить видимые очаги гиперпигментации, которые, например, могут наблюдаться при мелазме, поработать с рубцами, рубцы постакны, гипертрофические рубцы на теле. С этой целью в клинике мы используем два вида лазеров. Это абляционный CO2 лазер итальянской компании DECA и неабляционный ERBV лазер американского производителя Palomar, Palomar Icon. Сутью фракционного лазерного омоложения является создание в коже микроповреждений. За счет этих микроповреждений дальше запускается ряд биохимических физиологических процессов, направленных на создание новых, качественных клеток кожи. А выбором к конкретному лазерному воздействию, в нашем случае это либо абляционное, либо неабляционное, служат показания, конкретные поставленные цели, задачи, возраст пациента, а также другие факторы.